Игорь Михайлович, скажите, а с чего начинается первый шаг к Богу? Первый шаг к Богу? Mm -hmm. Я бы сказал с честности. А, с честности перед самим собой. А вот когда человек задает себе вопрос, кто я, честно, и начинает смотреть, а, для чего он, что он, просто вот, набор различных молекул. Там, и все остальное. Такая сложная машина. А для чего она нужна? Когда он начинает опять-таки, «Почему я здесь? Для чего? И кто я?» Вот с первого вопроса «Кто я?» и начинается путь. Ну или наоборот, в другую сторону. В зависимости, какой ответ он выберет сам себе и кто и будет управлять в это время. Ответственность. Тема ответственности. Хотелось бы тоже открыть за ну, познав, понял, да. кто я. Ответственность, она бывает разная. Mm -hmm. а если мы берем ответственность за самих себя, за свою жизнь, то это не является поводом а, для пути Бога, понимаешь? А ответственность, она же опять-таки вещь более материальная, она ближе к сознанию. Ну, как ответственность Личности за что? Mm -hmm. За сознание или ответственность Uh, которая uh, в сознании uh, за мир духовный. Вот uh, духовное существо, как мы говорили, да, ну, то есть человек обретает понимание uh, реальности мира, Бога, он имеет контакт, он живет тем миром. Uh, он утрачивает ценности здесь, но у него остается ответственность за родных и близких. Вот почему мы опять вернулись к теме семьи. Но почему человек не будет провоцировать на развод или еще что-то, он не будет обижать кого-то в своей семье, он наоборот будет подстраиваться под них и помогать. И кроме как хорошего и положительного, он ничего не принесет в семью. А если он привносит сорт, раздоры, ну это уже от ума. Он, он себе придумал, что он духовный, но он не живет миром духовным. И вот здесь начинаются склоки, понимаешь? То есть Ответственность в таком плане, я понимаю, а ответственность за самого себя, а ответственность напрашивается кого? Зрителя а, или артиста на сцене. Ответственность настоящая приобретается тогда, когда человек а, приобретает понимание, хотя бы даже понимание, что вер духовный он реален. Понимаешь, когда он приобретает первый опыт, вот тогда у него появляется ответственность, настоящая духовная ответственность. А, ответственность, по крайней мере, за свое, а, я скажем так. Но есть и другой вариант, есть и другая ответственность. Когда человек не просто понял, а у него появляется чрезмерное чувство ответственности за других людей, и он может помочь другим. Это уже идет служение. А, ну, это, скажем, уже очень ценное, конечно, качество. Но это уже другой этап, и мало кто им на самом деле наделен такой повышенной ответственностью, как бы спасся сам, помоги другим». А у нас чаще всего случается ответственность от ума. «Сам не спасться, а других учим», «другим рассказываем». Вот не с нестой ноги встал, не так отжался, ну или еще что-то. То есть люди любят учить, не будучи скажем, сами, не обладающими опытом, самостоятельно. А вот другим подсказать, как обрести опыт, ну это… Ну, что, сделаешь? Система, она есть система. Что, любовь духовная, она вот любовь дающая. Безусловно, вот чувствуешь любовь невероятную от духовного мира и потребность и желание отдать всю себя, ну, выразить эту любовь. А по-другому не получится, потому что, ударишь отдать всю себя, потому что Человек весь, он и принадлежит Миру Духовному. Но здесь понимание идет, что не просто вот отдать, да, но даже вынудить свое тело служить здесь миродуховному и заставить свое сознание как раз подчиниться себе и делать то, что нужно миродуховному. Заметь, не людям, не каким-то организациям там еще что-то, а миродуховному. То есть происходит процесс отстаивания. Мира Духовного а, в этом мире материального а, И как бы увеличение шансов для других людей познать тот мир. Но это и есть процесс уже служения. Мы не все им наделены, к сожалению. Даже те, кто становится на путь а, духовный и постигается, Чаще срабатывает тот банальный духовный эгоизм, а, и человек просто… не очень хорошо. Но это тоже очень важно. Это не может быть осуждаемым. Почему? Потому что ценности этого мира исчезают. Человек, обретя опыт духовный, ну, ему как бы этот мир становится трастепенным. Ну, а вот некоторые как раз наоборот, они обретают еще и вот высшее понимание ответственности. Духовная ответственность. Не только за близких, но и за других людей. Потому что они понимают, что... Духовно мы все едины, это один мир. И люди находятся в заблуждении от своего сознания. Демоны шепчут, говорят, да? Но это не пытается помочь им познать, постичь этот мир. Ну это, это служение. Хочется спросить о очень сокровенной теме, это высшего служения, служения Марии. Чем? Высшее чем? служение, ну, истинный подвиг Марии как раз а, и заключался в том, о чем мы говорили, в служении людям. То есть, мало того, что постигла сама, еще и дает возможность другим постичь и заботы о людях. И вот заметь, сколько в разных странах а, почитают ее, и не просто почитают, а действительно чувствуют активную помощь в вопросах духовных. Покров Богородицы. Покров Богородицы, конечно. Это сила, которая идет от нее, которая помогает людям раскрыться. Ну, это наивысшая степень служения мира духовного. Она же как и каждый человек тоже пришла к этому. Конечно. но, но не каждый человек может так. Хотя, скажем, ничего не мешает ни одному человеку постичь то, что постило, и раскрыться именно в таком плане. Ну, на то и вот, Можно уйти от вопросов и провести маленький эксперимент. Mm -hmm. Вот сейчас мы говорили об опыте, о первых шагах, еще о чем-то, да? А, давай просто вот молча посидим. А те, кто хотят. Те, кто не хотят, они выключат программу, не будут смотреть, не будут ничего. А кто хочет действительно посмотреть, что такое сознание, что такое э, чувственное восприятие, кто может э, прочувствовать, тут прочувствует и поймет поймёт, вопрос не задаст. А кто, ну, кого не развил себе этой способности, тут хотя бы э, понаблюдает за своим сознанием, уже как зритель э, понаблюдает реально за… Тем, что рассказывает о моего сознания, да, уже как артист. И почему он рассказывает так? Пусть поругают многих, сознание очень многих людей будет ругать нас сейчас, это нормально. Но многим это даст понимание, что они есть зрители, они не хотят нам желать зла. А вот сознание на нас будет почку перед. Ну, слава Богу, это же их не проблема, правильно? Проблемы сознания. Но это даст помощь многим людям тем кто хочет äh, познать. Давай просто молча посетим. Интересный эксперимент, на самом деле забавный. Скажу там говорить нечем, поэтому они решили помолчать и снять такое кино. Шучу. Конечно, так мирно нас сознание не рассказывал. вот что интересно, что люди ведь как открытые к ней, когда умеешь читать, все шаблон. И знаешь, что самое интересное? Что вот радостно за тех, кто прочувствовал. И абсолютно не обидно за сознание тех людей, ну, которые были даже очень круто к нам. Ну, я думаю, они об этом выскажутся еще некоторые. Но самое главное, что это на пользу. Понеса что. Мне спасибо. Я всего лишь человек. Да? Всего доброго.